Чтобы не забыть, все, запись пошла. Сегодня у нас с вами такой интересный вебинар будет. Wellness-марафон он называется. Марафон почему? Потому что мы будем делиться своим опытом. Партнеры нашего проекта будут делиться опытом применения продукции Wellness собой, своими близкими, детьми. В общем, сегодня сами все услышите. А я буквально пару слов хочу сказать вообще в целом о Wellness, да, что это такое. Возможно, кто-то только начинает знакомиться с этим продуктом, возможно, кто-то вообще первый раз слышит это слово. да. А буквально вот, ну, в двух словах постараюсь рассказать. Да. А вообще серия Wellness – это отдельная линейка в компании Reflame. И она представлена довольно таким широким спектром продуктов. Сюда входят белковые коктейли, белковые ступы, белковые батончики, детские взрослые витамины, которые можно брать как отдельно, так и комплексом. Ну и еще и внутри комплекс для волос и ногтей есть такой, отдельные витаминки. То есть это довольно-таки большой ассортимент именно продуктов питания, продуктов для здоровья. И что хочу в целом сказать, конечно, эта тема такая, знаете, отдельная, для того, чтобы понять вообще, что такое wellness, да, и по каждому продукту мы проводим отдельные вебинары, потому что это, ну, не объясни за 10 минут, наверное, да, я просто хочу вам в целом сказать, чтобы у вас было общее понимание. Очень у многих есть такой стереотип, особенно у нас в россиян, да, что баты это плохо, ну, или что-то такое не очень хорошее, да, Вообще, просто поймите, да, что БАДы – это просто классификация. То есть переводится это как, расшифровывается как биологически активные добавки к пище, да, и это просто классификация по нашему с вами законодательству российскому. Некоторые продукты из этой линейки wellness, например, сухие коктейли, ну, взять, если даже в другую страну, например, Украину, да, они не считаются БАДами, хотя состав у них точно такой же, они считаются именно едой, то есть на коробочке написано «еда». Поэтому если есть такие люди, которые маленечко скептически относятся именно к понятию бат, «бад», да, вы маленечко, нужно в этом разобраться. Я была точно такой же сама раньше, я очень скептически относилась к «бадам» и считала, что мне это вообще не надо, что это вообще полная ерунда. Ну, вот уже 7 лет, как существует wellness, и наша семья вообще полностью употребляет всю продукцию из wellness. Хочу сказать, что у этих продуктов разная направленность, то есть с ними можно решить некоторые даже проблемы со здоровьем, но нужно понимать, что это не лекарство. То есть, если взять, например, коктейли, супы, то это продукты питания, и батончики тоже сюда входят, да, которыми можно очень хорошо скорректировать свое питание в плане того, что легко перейти на правильное питание. А, когда в организм поступает именно качественная еда, да, организм. Вот мы с вами когда кушаем, да, если мы не, не, как бы не задумываемся о правильном питании, мы что кушаем? Мы кушаем то, что хочет наш мозг. Да, Где-то унюхали вкусный запах, там, например, курицы, гриль или пирожков жареных, да, мы хотим это мозгами. А, но это не значит, что это хочет наш организм. И когда именно в организм поступает то, что хотят наши клетки, да, из чего мы состоим, то есть качественную еду, тогда уже не хочется кушать некачественную еду, вредные продукты. И вот продукты Wellness являются как раз таки такими хорошими помощниками в плане перехода на правильное питание. А когда человек правильно питается, он может решить много проблем. Да? Это и проблемы с лишним весом, это и гормональные проблемы. Это... Ну, сами знаете, да, что питание в нашей жизни играет огромную роль. И поэтому это один из одна из огромных составляющих, которая влияет именно на наше здоровье. И это именно та составляющая, на которую мы сами можем повлиять. То есть если мы не можем повлиять на то, чтобы меньше нервничать, да, потому что стрессы в нашей жизни, ну это такое явление сейчас довольно-таки очень частое, мы не можем как-то их контролировать порой. А, та, же, та же самая экология, которая влияет на наше здоровье, да, мы никак не можем повлиять, к сожалению. Но вот именно питание, мы можем на него его скорректировать и решить не то, что решить проблемы со здоровьем, да, а оздоровиться. То есть если мы будем, Согласны, наверное, со мной, да, что если мы будем правильно питаться, мы будем более здоровыми. Мы будем более лучше себя чувствовать да, и выглядеть тоже, кстати. И вот эти продукты... Вот то, что я хотела вам донести, да, они позволяют именно плавно перейти на правильное питание и в целом оздоровить организм. Хочу, чтобы вы понимали, что от одной коробочки, например, коктейля, супчика или витаминов, вы не получите супер-вау-эффекта, да, какого-то целебного, целительного, я не знаю, там, это не какая-то волшебная там таблетка и волшебный порошок, это продукты питания качественные, и если вы постоянно будете их употреблять, то, соответственно, постепенно ваш организм будет а, получать качественную еду и будет а, более здоровым. Поэтому в целом, да, если хотите знать, организм человека оздоравливает, не оздоравливается, а обновляется полностью через год, а кровь, в организме обновляется через 3 месяца. Поэтому я рекомендую тем, кто только начинает знакомиться с этим продуктом, хотя бы ради интереса, сдайте анализы, основные да, анализы крови в начале, то есть до приема продукта Wellness, и через 3 месяца, и через год. Вы сами увидите это уже не просто даже на своих ощущениях, вы увидите это ну, химический состав да, своего организма. То есть это уже будут факты, доказательства, ну, для вас, наверное, да, самих. Вот. Ну, поехали дальше. Я думаю, что здесь долго останавливаться не буду, потому что эта тема, действительно, очень обширная. Я хочу, чтобы вы просто в лицо знали человека, который основатель вообще линейки Wellness, это Стикс Тэм, это профессор каждой таракальной медицины шведский, шведский ученый, который один из всемирно известных ученых. И он работает в Гелёсе, это медицинский центр, который находится на юге Швеции. Сделал в своей жизни очень много открытий. Это действующий хирург. Мне посчастливилось в 2013 году самой побывать в Гелёсе. Гелеса это вот именно название научного центра. Находится на юге Швеции, в провинции Сконы. А, до сих пор, вот, как будто вчера там была, мы ездили большой-большой командой, и у нас было два больших автобуса. А, мы были прям внутри, нам все это показывали, как проходили исследования этих продуктов. А вообще вы сейчас смотрели видео, да, и потом в конце мы еще их включим, может кто-то опоздал маленечко, да, увидели видео, в которых показано было, для чего создавался коктейль. То есть коктейль создавался для людей, которые готовились к операции в пересадке внутренних органов. Эти операции как раз проводятся в Эгилёсе. И вы, наверное, понимаете, что люди, которые готовятся к операции, это люди со слабленным организмом. Они не могут самостоятельно кушать, но им нужна качественная еда, чтобы просто дожить до операции. Вот коктейль для них стал именно такой едой, которая была жидкая, Она могла поступать через катетер и наполняла организм необходимыми веществами, то есть белками, жирами, углеводами в нужном соотношении для человека. Это вот внутри гелеса вы видите, да, как там все минималистично, как любят в Швеции, в Европе. А здесь вы видите на этих слайдах, конечно, то можно все посмотреть на сайте Reflame, да, есть отдельный раздел Wellness, но я хотела ваше внимание все равно на этом обратить, на сертификацию. То есть, естественно, все продукты Wellness прошли сертификацию но uh, у нас есть один значок, вот самый первый GMP стандарт. Это то, чем мы гордимся, это то, чем могут похвастаться даже не все. Uh лекарства, которые есть в аптеке. То есть это стандарт фармацевтического производства, который учитывает абсолютно все на этапе производства продукта. То есть начиная от чистоты полов в помещении, где производятся продукты, заканчивая там, бухгалтерским учетом этого производства. То есть абсолютно все. Там должен быть очень чистый воздух. Там нельзя находиться накрашенными да, женщинами. То есть не дай бог, там какая-нибудь частичка пудры попадет а, вообще в воздух, где производятся эти продукты. То есть это очень самый строгий в мире, самый строгий в мире стандарт качества. Этот стандарт есть на всех продуктах Wellness. Это вообще, я, у меня аж мурашки по когда я об этом говорю, мне просто гордость распирает этот продукт. И маленечко о себе вот расскажу, да. Мои результаты применения Wellness. Это уже седьмой год, как я сказала, да. То есть, во-первых, укрепился иммунитет. Если каждый раз я раньше болела по 3-4 раза за зиму, то теперь это либо вообще не болею, либо такая легкая, как это назвать, даже простуда, да, можно так назвать. А и это на ногах всегда. То есть я уже давно не помню, когда у меня была в последний раз температура. А, даже могу выходить на улицу. Ну, так иногда, может быть, начинает горло першить, да, там, сопельки и так далее. То есть, но не сильно. Давайте. Край, край, где Руси испытал все. Ладно, что давайте. А где у нас то то папа? Ладно, идите, папа. Иди. Все, мы без мамы долго не можем, поэтому вот так вот, так у нас всегда проводятся вебинары. Еще что, ногти появились у меня. У меня раньше вообще не росли ногти, это я уже, может быть, многие слышали, да, и даже бывало наращивала, я сама училась на, наращивать ногти, наращивала себе. В общем, девчонки меня поймут, наверное, хочется да, иметь там маникюр, педикюр и так далее. Ой, друг, ты только мне прическу не делай, ладно? А, ну, энергия это понятно, потому что когда организм получает все необходимое, у тебя больше сил, у тебя больше энергии что-то сделать, да. А, и поэтому энергия всегда, вот сейчас даже с малым, да, <связать> это вообще классный помощник. А, спокойное отношение к сладкому, то есть если раньше у нас улетало просто мешками сладости, и причем это были <связать> какие-то такие непростые не печеньки, а именно с начинкой, там с поливкой, с шоколадом, да с сгущенку, то теперь мы на это как-то спокойно смотрим. И причем это произошло так незаметно, примерно через полгода применения Wellness. То есть если до этого постоянно хотелось сладкого, потому что опять же мозгом, да, это все хотелось, а не именно организм, то потом это как-то все прошло само по себе. И беременность у меня прошла легко. Я всю беременность пропила. И вот у нас ПЭК-витамины, и коктейли, супы, батончики без ограничений кушал. То есть только сколько мне хотелось. Про витамины я скажу отдельно, да, что я пила по два пакетика ПЭКа в день. То есть вот по два вот таких вот пакетика. Так, вот сюда вот, да, вот. Обычно мы пьем по одному пакетику в день. Да, сюда входят витамины, минералы, астаксантин и омега-3, две капсулы. Я пила по две а, По-моему, со второго месяца беременности. То есть, когда у меня по анализам был низкий гемолобин, ну это, наверное, у всех беременных, да, так, а мне врач прописала железо, я не стала его покупать, и просто стала по два пакетика в день пить, и у меня все восстановилось в норму, пришло до конца беременности. Вот, многие спрашивают, можно или нельзя, да, не вот читают вот эту упаковку. Это правда, у нас папина, мужская, да, упаковочка, друг, читает упаковку, на которой написано, беременным и кормящим, а, а, противопоказания, двоеточие, беременным и кормящим проконсультироваться с врачом. И очень многие это воспринимают как как будто бы это противопоказания. давай. Поиграем, ладно, давай поиграем, мой друг. На, держи. На самом деле просто учитесь читать правильную упаковку. По закону должны написать противопоказание, слово, да? А потом уже читайте, да, Читывайте правильно, да? То есть нужно проконсультироваться с врачом. Это не то, что беременным нельзя. Это просто не испытывалось на беременных, да? Потому что лекарства, продукты такие, вот, геологические добавки, они никогда не испытываются на беременных. Ну, нашими мамочками это все уже давно испытано, все беременные у нас пили, пьют, наверное, и будут пить, да, потому что, когда появился Well, во-первых, у нас в рекламе был бэби-бум. Многие, кто не могли забеременеть, то там, не забеременели. Вообще был просто повальный бэби-бум. И беременность проходит легко, да, и роды, в принципе, тоже. То есть, ну, я не скажу за всех, я скажу именно за себя у меня именно так и произошло. Поэтому тем, кто у меня спрашивает, пила ли ты во время беременности, да, во время грудного ускоря, вот сейчас, да, я тоже продолжаю пить. Сейчас уже перешла на один пакетик ПЭКа, то есть я пила тоже до недавнего времени по два пакетика ПЭКа. Сейчас перешла уже на один, потому что он уже сам пьет Омегу детскую, <laughs> вот, и поэтому я уже ограничусь как бы одним ПЭКом. Так, ну и еще один слайд вам покажу, да, и буду девчонок уже приглашать. Какие еще результаты? То есть поменялся полностью вообще состав холодильника. То есть если до у нас был холодильник полный всяких гадостей, вот сейчас честно скажу, это были сосиски, колбаса, куры-гриль, я помню, мы постоянно их покупали, когда работали в офисе, идешь с офиса потом после работы, а, в магазин заходишь, там вкусно-вкусно так пахнет курочка гриль, да, и, конечно, ты идешь и покупаешь. Дома приходишь и потом как такую объевшуюся, лежишь на диване после этой курицы, думаешь, За, господи, зачем я ее опять съела. Вот. То теперь в основном у нас полки холодильника, честно говоря, пустые. А, это только нужные нам белки, то есть всегда есть яйца, творог, молоко, кефир, а, мясо, да, а, никакой колбасы я вообще ее тер... сейчас сосиски, честно говоря, не могу смотреть, когда, если раньше сравнить, да, мы сосиски ели вообще в любом виде, жареные, вареные, сырые, вот это вот я сейчас просто как вспоминаю, мне плохо становится, то есть полностью поменялся именно вот, поменялось питание то, о чем я говорила в самом начале, да, что это вообще классно помощники в плане а, перейти на правильное питание. Вот, то есть вот это вот такие у меня результаты. Если какие-то вопросы есть именно ко мне, то вы можете написать, а я в конце вебинара подключусь и отвечу на ваши вопросы. Вот. А сейчас я хочу пригласить, так как у нас марафон сегодня, да, следующего спикера, это будет Эльмира Фурдун. У нее сегодня дебют. Она первый раз наступает у нас на вебинаре. Вот, давайте мы ее все вместе с вами поддержим. Хорошо, поставим тоже ей сейчас... Такие вот классные смайлики. Вот. я с вами прощаюсь. Если вопросы какие-то будут, я отвечу обязательно на станции вебинара, хорошо? Вот. а сейчас передаю слово Иле. Эль, давай подключайся. Всем добрый вечер. Скажите, пожалуйста, хорошо меня слышно или нет? Поставьте плюсики. Отлично. Я рада сегодня участвовать в этом марафоне и очень рада тем, что буквально за два месяца в нашей семье появились очень хорошие результаты. Вот применение Wellness. Расскажу немножко о себе. Я старший менеджер, менеджер 22%. В, дальний, в данный момент я в декрете. У нас с мужем двое деток. Вы можете видеть на слайде. Хочу сказать, что в течение своей жизни я часто задумывалась о том, чтобы иметь работу, чтобы я могла сидеть дома и иметь какой-то дополнительный заработок. Я не рассчитывала на то, что это будет очень большой заработок, но думала хотя бы некоторая сумма, чтобы пока я сижу в декрете с детками, чтобы была помощь мужу. Я закончила музыкальное училище, очень люблю музыку. Вот инструмент, можете видеть, на котором я играла. Но когда я училась, я поняла, что все таки музыкой я себя не прокормлю. Поэтому в институт уже поступила по специальности связи с общественностью. Когда я закончила институт, я вышла замуж и переехала в Ростовскую область, с Приморского края. И когда я сюда приехала, к моему большому сожалению... Я поняла, что обе мои профессии, в общем-то, мало мне помогут. И есть такая пословица «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». И пришлось мне идти работать с моими двумя дипломами на швейную фабрику. Вот, работа была очень тяжелая. Я работала с 5 утра до 5 вечера. Я думаю, все вы понимаете, чем это было чревато. четвертого утра я просыпалась, шила... Работа была сдельная, и приходилось очень быстро шить, практически не отрываясь от машинки. Вот, и естественно, когда я вечером приходила, ребенка из садика нужно забрать, кушать, приготовить, дома убраться. Ну, и естественно, появились ссоры в семье, стресс, усталость и так далее. Поэтому, когда второй раз я забеременела и родила дочку, то я уже приняла... Решение, что, конечно, я на фабрику уже не вернусь, и стала всячески искать возможности, чтобы зарабатывать дома. Наверное, многие из вас видели, что я начала делать украшения для волос. Хочу сказать, как бы красиво я их не научилась делать, в один момент я точно так же поняла, что это неблагодарное дело, и на нем не заработаешь и не прокормишь ни себя, ни детей. Вот. И к моему счастью, однажды позвонила Юлечка Еготина, мы были знакомы, хорошо общались, и она мне начала рассказывать за Арифлейм. Но я, честно говоря, даже слушать ее не хотела. Я говорю, Юля, извини, пожалуйста, знаешь, сетевой маркетинг это не мое. Я говорю, я уже пробовала в других компаниях и поняла, что еще раз пытаться я не хочу. Но когда она мне стала рассказывать, что можно работать через интернет, что не нужно бегать с каталогами, то я согласилась. И я настолько серьезно включилась в работу, что, наверное, видели такое выражение, лучше работать головой, чем 12 часов. Не 12 часов нужно работать, а работать головой. И я настолько устала, я сейчас понимаю, что делала много ненужной работы, и так получилось, что я перестала работать. Но нехватка денег и мысль о том, что почему другие все-таки зарабатывают, у них получается, а я перестала. И вот прошло практически полгода, я не работала. И звонит мне снова Юля. И говорит, Эль, ну давай, зачем оставила, попробуй. Я говорю, Юль, знаешь, говорю, не, не получается у меня. Она говорит, ну ты делай хотя бы по полчаса в день работай, но чтобы это была стабильная работа каждый день, постоянно. И практически следом за ней позвонила Аня Руднева. И она мне говорит, Эля, сколько можно делать лишнюю работу? Уже пора зарабатывать. Говорит, давай, чтобы в этом каталоге обязательно сделала 150 баллов. И как-то они меня так вдохновили. И мысль о том, что мои спонсоры через полгода обо мне беспокоятся, я все-таки решила попробовать. И никогда об этом не пожалею. И теперь уж точно знаю, что никогда от этого не откажусь. Вот, у нас в семье была большая проблема. Сейчас, минутку, перескочил слайд. Не тут. Мой сын, когда ходил в садик, очень часто болел. То есть максимум две недели мы ходили, и он болел. Когда родилась дочка, я вынуждена была его забрать с садика, потому что он без конца ее заражал. Вот, и когда Аня мне сказала, надо делать 150 баллов, я думаю... Да, конечно, я их сделаю. Вот у меня была твердая уверенность, что я их сделаю. Но как? Думаю, как? У меня денег нет, муж мне не даст. Тем более, что многие слышали, что он не особо счастлив был, что я начала работать. Вот, и так получилось, что в сентябре я снова отдала сына в садик. Он три дня сходил и снова заболел. И он заболел так сильно, что мы заболели всей семьей от него. И в сентябре и в октябре месяце мы всей семьей. Четыре раза переболели по кругу, то есть практически без остановки. Вы можете представить, сколько раз мы спонсировали аптеку за эти два месяца, потому что каждая болезнь минимум в 2000 выходит, минимум. Я думаю, все мамы это знают. Вот эти лекарства там, от кашля уходили бутылочками буквально вот, и когда вот уже был конец октября, и как раз Аня позвонила, и эти 150 баллов нужно делать, и я мужу говорю, я говорю, слушай, ну сколько можно, я говорю, дети без конца болеют, я говорю, давай покупать wellness я говорю, уж лучше мы будем сами себя спонсировать, заботиться о своем здоровье, при этом делать бизнес, и не будем спонсировать аптеку, вот, и он согласился, и вместе с нами болела наша мама, а маме 70 лет, то есть ей обязательно нужно принимать витамины постоянно, чего, а она этого не делала. Я к ней пришла, говорю, мама, я говорю, давай 2000, и без разговоров я оформляю тебе подписку на Wellness Pack. Вот, мы оформили подписку, и это вот получается уже три раза, три каталога мы купили, да, и стали все пить. Вот сыну я начала давать сразу же омегу и давать комплекс витаминов и минералов. И вот хочу сказать, что он пропил три пачки и проходил полтора месяца в садик и ни разу не заболел. То есть мы ходили 3-5 дней после возвращения в садик, мы даже две недели уже не могли отходить. И вот сразу же, когда он начал принимать, не с первой пачки, но полтора месяца он проходил. Вот, как Женя сказала, что это действительно не панацея. Не значит, что вы первую упаковку начнете пить, и все, и вам сразу прекрасно станет. Но вот прошло два месяца с тех пор, как мы постоянно пьем, сын не заболел ни разу, мы с мужем не заболели ни разу. Дочке я даю только омегу. Но дочка заболела один раз, но хочу сказать, что было очень удивительно. Несмотря на то, что у нее была температура 40, она выздоровела за два дня. У нас такого никогда не бывало. То есть, если они начали болеть, это обязательно все выливается в кашель сильный. В общем, неделя как минимум. Поэтому, когда мне сейчас говорят, что wellness это дорого, понимая, вы понимаете, наверное, мою реакцию, что мне гораздо дороже здоровье детей, к тому же он проходил, сыночек, полтора месяца в садик. Участвовал в новогоднем утреннике. Я так переживала, думаю, ну хоть бы дотянул, хоть бы дотянул. И вот проходил каникулы, не заболел, и сейчас снова ходит в садик. Вот дочь за два месяца тоже только один раз заболела и очень быстро выздоровела. Мы оформили подписку, и вы можете видеть на слайде вот три упаковочки Wellness Pack и Omega. Вот буквально вчера я забрала заказ. Мы уже получили все это в подарок от компании. Вот э, суммарная стоимость мы пьем два месяца, всей семьей два месяца пьем. И вот за эти два месяца, учитывая, что сентябрь, октябрь мы болели по четыре раза всей семьей, уже ноябрь-декабрь у нас болела только дочка один раз, и все. То есть два месяца, даже уже получается два с половиной январь. Сын за все это время не заболел ни разу. При том, что он ходит в бассейн, ходит в садик и ходит на подготовку к школе. То есть мы в обществе постоянно. Сказать, что это хороший результат, я думаю, это ничего не сказать, потому что это просто супер результат. Теперь, конечно, я уже ни за что никогда не откажусь от этого продукта. Вот. Советую, рекомендую всем оформлять подписку, потому что... Посмотрите, вот представьте, что вы пришли в аптеку, и вам говорят, вы знаете, вот вы к нам часто ходите, покупаете лекарства, вот мы вам дадим там на пару тысяч лекарства бесплатно. Никогда мы такого не дождемся. А тут получается вот э, суммарно практически на 7 тысяч компания нам вот в этом каталоге подарила продукт. То есть это вообще супер. Я не знаю, найдем ли мы еще хоть одну такую компанию. Вот, поэтому мы, конечно, счастливы такие наши результаты. Детки мои уже сами постоянно мне напоминают: "Мама, мы не пили сегодня рыбий жир". Вот. На этом, в общем-то, у меня все. Спасибо за теплый прием, спасибо за внимание. Я передаю слово Эльзе. Всем привет. Меня слышно, видно? Окей. Кто меня не знает, меня зовут Каванова Эльза. Я в компании с марта месяца пятнадцатого года. Скоро уже будет два года. Менеджер 15%. Ну, немножко расскажу, что я в, этой, в сетевых компаниях была неоднократно. В RFM я тоже была как-то давно, уже в 90-х годах была, ну, была зарегистрирована как, как консультант. Приходила в эти компании сетевые и уходила без, без результатов, потому что нужно было очень много ходить, бегать с каталогами. И мне не понравилось, в общем, такой вид работы. Сюда я пришла в РФМ по холодному рынку, пригласила меня Ольга Калабенко. Калабенко. И с вами с продукцией познакомилась... Месяц на ночь, через два, через три, после того, как я зарегистрировалась, я очень осторожно относилась вообще к разным видам этих витаминов, БАДов, потому что я была знакома в свое время с Гербалайф-продукцией, пила сама, пил мой сын старший тогда, еще маленький был, 4 годика было ему, и тогда я получила очень хорошие результаты. У меня Женя тоже перестал болеть. Но то есть продукция в то время была хорошая, Гербалайф. И когда произошел дефолт в 198 году, стало очень дорого, и было не по карману покупать эти все продукты, и просто перестали. Потом я в по происшествии нескольких лет вспоминала об этом продукте, и мне все время хотелось найти такой же продукт, ну, чтобы был очень качественный, чтобы помогал. Но не, не, не, не видела такую информацию, не попадалась мне на глаза такая информация. В Рефлэме я начала покупать витаминки для себя, как бы пробные. И потом она, через месяца 2-3, я вот, ну, купила себе как-то и попробовала. Мне очень понравилось. Где-то 4 года назад у меня начались такие желудочно кишечные проблемы. У меня начался гастрит, я просто буквально загибалась. У меня знакомые посоветовали купить амепрозор, как он по-другому называется. Ну, то есть эти э, э, таблетки мне помогли. В общем, без этого аммеза я не могла практически. но ну, у меня был везде в сумочке, в холодильнике, не знаю, в машине, в бардачке, куда мы там не поехали в лес на природу, у меня везде был аммез. Без него, то есть, ну, не могла я просто. А коктейли начала пить, и у меня сама, ну, я даже сама не заметила, у меня прошли вот эти все боли в больницу я тоже не обращалась, потому что глотает этот это очень неприятная такая процедура, и Нет, не решалась я туда сходить в больницу. Вот. И пропила, наверное, где-то полгода, и заметила, что я вообще все реже-реже, короче, пью этот амепрозол. Последний раз я покупала упаковку вот в прошлом году, в пятнадцатом году, на Новый год, потому что, думаю, это все-таки обильное застолье, Жирные, да, салаты, майонез. У меня постоянно, то есть, от такой пищи всегда болел желудок. Амепрозол я в шестнадцатом году ни разу не покупала. То есть, та упаковка у меня так лежит. Это, можно сказать, год уже себе не беру. Ну, улучшилось вообще, конечно, общее состояние. Легче все равно стало вставать по утрам стала себя лучше чувствовать. Сейчас, сегодня, когда готовилась к вебинару, думала, чтобы рассказать, просто когда начинаешь себя хорошо чувствовать, плохое состояние забывается. А сейчас вот начншь вспоминать, как раньше тяжело по утрам оставалось. То есть тело все разбитое, ну, после тяжелой физической работы, тело разбитое, уставшее, не высыпаешься, плохо чувствуешь, а сейчас намного легче уже просыпаешься, как будто мне уже лет на пять моложе себя начала чувствовать. Это я про себя, то есть можно много что рассказывать, я пью, если начинаю болеть, такое бывает предболезненный такой синдром, чувствую, что начинаешь заболевать, я начинаю пить по два пакетика витаминов, ну и как-то вязать в Энергии прибавляется, это точно, потому что, ну, ощутимая разница, просто привыкаешь к этому, я уже как бы давно, при полтора года уже получается пью. У меня уже как бы это норма, нормальное состояние такое. Так, ну, я вообще мама троих детей забыла сказать. да? У меня младшему 7 лет, Артем. Когда я начала покупать свои витамины, начала покупать чуть попозже, тоже ему начала брать витаминки, эти детские. В принципе, темка у меня не такой прям чахлый, больной такой. То есть в садик мы ходили нормально, но, как правило там два-три раза, там четыре раза в год мы болели. Ну как, нормально, здоровый такой ребенок. Но если мы болели, мы болели очень сильно. То есть витамины, когда он начал пить, он меньше стал болеть. У нас, по-моему, в пятнадцатом году, когда вот он в садик ходил, у нас вообще не ходил на больничные. То есть у нас 14-15 год, у нас мы ну, вообще на больничные не ходили. То есть и постоянно мы всегда были в садике. Омегу я начала брать в сентябре месяце 16-го года. Ему тоже 4 месяца. Взяла Омегу, потому что прочитала очень много отзывов о том, что помогает хорошо зрению. Да, мы вот ходили на седьмое норжество, ходили в лес, на горнолыжку нашу такую местную. Очень крутой склон. Тяжело было подниматься обратно. Вообще было очень здорово, конечно. Мы живем, потому что маленький городок у нас находится между горами, как бы внизи низине, нас, нас окружает вокруг горы, тайга такая. Вот. Это мой младшенький. Как Эля сказала, что у меня тема каждый вечер тоже всегда напоминает, забыли выпить омегу сам меня теребит. Вначале было тяжело его приучить к этой омеге, но ну, такой, специфический такой вкус у него, и нужно привыкнуть к нему. <связывая> вот. Ну, теперь мы его пьем с удовольствием, не запиваем, не заедаем вообще. Это вот мой старший сын приехал к нам в гости на Новый год. Женя Женя тоже начал пить у меня коктейль. Ему очень понравилось, хотя с невеской пробовали, невеске не очень понравилось, хотя она беременна, я ей говорю, пей, привыкнешь, что есть ну, раз, два, три попробуешь, и потом к этому вкусу привыкнешь, но ну, она ну, пока еще может все отворачиваться, а Женя начала вообще с удовольствием пить коктейли, мне дорогу положила, там две упаковки коктейлей, витамины, все, что было в запасах. Пьет прям вообще с удовольствием, ему очень нравится, на молоке любит. И... Конечно же, Марат, муж, тоже начал пить коктейли. Тоже ему очень нравится. Надеюсь, как... почувствует эффект и сам начнет пить, не бросая это дело. И есть у меня еще средний сын, но я его никак не могу уговорить. Чтобы он пил, ему не нравится, он у меня пил, недельку где-то маленько попил так. Я потом сказал, все, я вашу гадость пить не могу. Я говорю, ладно, ну это очень полезно. Это вот, ну, 15 лет у него еще как бы время, может, не подошло. Может, еще сам пока еще мозгами не дошел до этого. Но вот он у меня единственный пока в семье отказывается. Мы уже все четверо подсели на это все. И на эту здоровую пищу, на полезную еду, вот эту витамины. И, конечно же, вот как Эля сказала, экономия очень здоровская, экономия, на лекарствах знаете Когда мы раньше тоже болели, идешь в аптеку, как один в семье заболел, и все начали чахнуть, все начали чихать и кашлять, вот мы сейчас ездили на корпоратив, Салавато, Салавато, вот Салават, а Марат немножко приболел, чихал кашлял, температурил. Я вроде бы тоже так маленько один день покупка, но на следующий день вроде бы как бы все прошло. Я два два пакетика стала пить витаминов. А Тёмка, хотя мы вот спим в одной комнате, и Тёмка, он даже вообще глазом не моргнул, что там папа чихает, кашляет, то есть, ну, как будто и не было у нас в семье, ну, что нет, нет в семье какого-то заразного члена семьи, да? как это обычно бывает. Ну все, я передаю слово Лене Чижовой, а у нее сегодня дебют, давайте ее поддержим. Всем здравствуйте. А давайте познакомимся. Меня зовут Чижова Ена. Я в проекте уже почти два года. Пригласила меня Евгения Данилова онлайн с ней зарегистрировались. Сначала я как-то не вникла в это дело. Думала, что нет, это что-то не мое. Все у меня затихло. Только делала себе заказы. Себе, для своей семьи пользовалась продукция. продукции продукция мне очень нравится. Вся семья у меня полностью практически пользовались И пользуется сейчас. И все как-то у меня работа затихла. Одна, я сейчас забыла сказать, мамочка в декрете, и на работе mm -hmm. разговорилась с девушкой, она тоже у нас в декрете сидит, и она мне начала рассказывать, что она зарегистрировалась в Reclame, и меня зовет тоже к себе в проект. Я говорю, нет, я же тоже зарегистрирована. Думаю, ну, почему, если у нее получается, немножко может получиться и у меня. Решила, ну, дай-ка я снова попробую. Написала Жене. Женя говорит, конечно, пробовать никогда не поздно. Вот так вот я год назад начала работать. Сейчас она уже 22%. За декрет я работала на АЗС в Вашнефте в Муртии. Работа у меня была День-два, два два дня выходных Работала ночами. ночь конечно, очень тяжело работать. Но надеюсь, что после декрета, может, и не придется выходить его туда. Для начала проводить с семьей. Спать дома. Это моя семья. У меня трое детишек. Дочка моя старшая ей 17 лет, учится на втором курсе в университете, юридическое право. Средняя, точка, средняя дочка, у меня ходит в садик, ей шесть с половиной. Так, мне остановилась. Вот дочка у меня 6,5 годика входит в садик. И это наш малыш. Ему год и 6. Вот он с баночкой даже у сидит у нас. Вот такие вот у меня детки. Про него его, его, я слышала давно, читала. Но как то сомневалась, все. Принимать ее. Не скажу, что детки у меня как-то сильно болеют. Но все равно средние у меня чаще всего осень и весна у нее начинается кашель. мы всегда ингаляторы у нас на первом месте, как только что-нибудь начинаем, все сразу ингалятор. тут девочки стали у нас в проекте писать, каким помог, помогла продукция Wellness, много отзывов вот читала, и решила попробовать, Думаю, почему бы нет, раз и такая хорошая продукция. Попробуем мы. Оформила подписку. Подписку оформила для детишек и для мужа. Так как у нас работает, один, семья большая, устает. Думаю, ладно, себе пока подожду. Пусть папа организм у нас свой подкрепит. Так, вот наша витаминная полочка. Комплекс вот этот... Ну, пьет у меня дочка. Так Омега, она отказывается. Я уже капала ей, купила чай. Ну, никак не хочет. Ну, думаю, ладно, пусть пьет вот эти вот А Омегу у нас пьет сын. Очень любит. Даже утром, если я забуду ему вовремя подать, он уже приходит, и уже мне сам показывал, что мама, дай. Нам вот вот и как я уже говорила, но мы еще не разговариваем. Но думаю, сейчас вот мы будем попьем эти витаминки. Супер! И, может, что-то у нас уже вперед пойдет по разговорной речи. Витаминки, когда пришли к нам, подписку, когда я формула, первый раз получила, сын у меня как раз немножко приболел. У нас был кашель, и насморк все прямо в текли. Ну, вот хорошо, я сейчас как раз этими семенками проведу эксперимент над своим сыночком. Не стала ему ничего покупать, никакие лекарства я ему не подавала, как обычно. Поэтому мы в аптеку покупаем что-то там, да. А я ему просто начала капать свекольный сок и подавала вот эту вот Омегу, по чайной ложечке. Как удивительно, у нас прошло это все буквально за несколько дней. Вообще я сама даже удивилась, что нам не пришлось никакими дополнительными лекарствами пользоваться. Мне очень это понравилось. Е ⁇ мы вот эти витаминки уже 4 месяца. Каждый день по чайной ложечке семенки даем и по одной. Витаминки, дочка пьет. Сейчас я буду оформлять еще подсчетку, там уже сделаю себе и для дочки, с старше. Так как уже такой вылез у меня переходный, учеба тут, всякие зачеты, что-то. Нужно что-то тоже ей. Это вот наш кемоли принимает витаминки, разглядывает их, очень, очень любит их. Подойдет и все, и мама, Хоть и не говорит, но уже понятно, что ему надо эти витаминки. Мы надолем. Вот. Так вот нам витаминки помогли. Очень рада, что начала их принимать, покупать детишка. Не верила, пока вот, как говорится, не веришь, пока не проверишь. Так что не, нужно не сомневаться, опробовать. А Покупать, пробовать на себе, а потом уже говорить, что хорошо это или плохо. Ну, толково ничего не могу сказать. Очень, очень довольна. Очень всем сейчас свет. У нас в подъезде на каждом этаже молодая мамочка. По двое, по трое детишек. Вот с ними сейчас разговариваем, все убеждаем. И пока тоже мамочки не верят. И ходят в аптеку и покупают себе пакетиками. Ну, буду. Говорить, говорить, и говорить. Все. На первый раз у меня как бы все очень приятно было с вами пообщаться. Сейчас я передаю слово Даниловой Анне. И что в полном времени еще увидимся с вами здесь, в этой комнате. Всем, всем хорошего. Пока-пока. Все-все, пустите его. Всем привет, как меня видно, как слышно? Оставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышно хорошо. Звук прибавлять не надо? Все, отлично. Тогда мы начинаем. Ну, сегодня мне выпала честь завершать... Марафон Wellness, и расскажу вам о применении в своем э, продукции Wellness. Так, громко даже, хорошо, сделаю чуть-чуть потише. Так, нормально? Все, надеюсь, что все хорошо. Давайте немножко с вами познакомимся. Кто меня еще не знает, меня зовут Данилова Анна. Э, в этом году я заканчиваю университет, учусь в Екатеринбурге, э, 20 лет. Особых проблем со здоровьем, слава богу, нету. Но, как вы знаете, все мы люди, все мы немножко иногда болеем. Но расскажу немножко про себя. Вообще, э -э ну, болела я раньше так раз в сезон стабильно. То есть, когда идет сезон гриппа, особенно это осень, зима, весна, у меня постоянно что-то выскакивало. И обычно это с температурой достаточно высокой, там 38 с чем-то, неделя из жизни выпадает 100%. Это куча всяких таблеток, скорая обязательно, либо врач просто на дом. Вот. Ну и не очень приятно болеть, как бы не люблю это делать, когда там лежишь овощи, ничего не можешь не делать, ничего не хочешь делать, лежишь, только спишь целыми, целыми днями. Ну и вот мое решение – это витаминки Wellness Pack. Не могу сказать точно, сколько мы их пьем всей семьей, достаточно долго – Сомнений как-то особых никогда не было. Компанию давно знаем. Сестра вот тоже уже рассказывала: она ездила на родину Wellness, тоже все рассказали доступно. Да, вот мама подсказывает: 7 лет мы уже пьем. Ну, как-то я этот момент пропустила, видимо, когда мы начали пить. Ну, и для нас, для нашей семьи Wellness Pack вообще продукция Wellness это такой же необходимый, незаменимый продукт, как и вода. То есть, воду мы все пьем каждый день. И также мы вот всей семьей пьем витаминчики. Ну, вот видите на фотографиях, как я обычно это иногда делаю. На завтрак какую-нибудь кашку и обязательно витаминки. Ну вот, как я уже говорю, что болеть я практически перестала. Если заболевают, то это буквально пару дней, температура выше 37,2 не поднималась уже давно. Вот. Ну и обычно мое лечение составляет это две, витами... две упаковки wellness pack. То есть ну, лекарства я стараюсь сейчас не пить, потому что мне как-то жалко уже относить деньги в аптеку. Вот. Ну и обычно по совету мамы все про... проходит. То есть две пачки витаминок мне хватает, причем абсолютно все заболевания. Если у меня переутомилась еще что-то, заболела голова там, вечером, просто выпей еще витаминчиков, еще проходит спокойно. Если там тоже в какие-то особые дни, там, живот заболел, еще что-то, тоже две упаковочки витаминчиков, и все пройдет. Вот, ну, как-то как так у меня с витаминами. Еще хотела рассказать, как у меня в мае, в прошлом году, получается, уже в 2016 защемило нерв в позвоночнике, в пояснице. Вот, как я скрючилась в свои 19 лет, не полные 20, это вообще, это было что-то. Я врагу никогда не пожелаю такого, чтобы была такая сильная боль, когда ты не можешь просто даже лежать тебе больно. Вот. Ну и, естественно, позвонила маме, мама, что делать? меня защемило нерв или что там, я не знаю, просто поясница очень сильно болит, ничего не могу, не могу не встать, не сесть, не разогнуться, лежать, больно, все больно. Мама сразу же, звони в скорую, звоню в скорую, приезжают. Все, две недели постельный режим, три месяца без никаких физических нагрузок. Вот тебе таблетки, вот тебе антибиотики, всякое такое. Выписали, ну ладно, думаю, такое первый раз пойду в аптеку куплю. Ну, накупила я все это, мама тут же сорвалась, приехала ко мне. Ну, я думаю, ну все, кошмар, мама говорит. Ну, ты две пачки витаминчиков ты выпей, на ну, всякий случай. Я такая, все хорошо. Ну, что вы думаете? На следующий день по через день ночью приезжает мама, думает, сейчас я, сиди, доча, спокойно дома, не надо меня встречать, я сама доберусь, мне только такси вызови. А что вы думаете? У меня на второй день все спокойненько прошло, хотя врачи как бы гарантировали, что я там буду две недели лежать, не вставать вообще, это очень долго проходит, приходи на прием, тра-та-та-та-та-та-та-та, ну, на второй день я побежала встречать маму на вокзал поздно вечером. Мама меня, конечно, отругала, но потом, зато мы очень хорошо провели с ней время, гуляя по всяким паркам и вообще, в принципе, по городу. Вот это так, как мне помогает наш wellness pack. Ну, еще я очень люблю коктейльчики. Куда бы мы ни ехали, обычно я всегда с собой беру его. На отдых, вот, например, мы с мамой ездили в Абхазию летом, и мы, конечно же, взяли с собой... Перекусы, потому что летом-то жарко, есть особо не хочется, тем более на морях. вот. Ну, и мы каждое утро там перекусывали, вечером, когда хотели, в общем. Ну, и я считаю, что это очень удобно, выгодно, особенно когда, ну, знаете, сколько на отдыхах стоит перекусить иногда. Причем не всегда там дают ну, качественную еду. Вот. Бывало даже, что травились. Вот, поэтому мы теперь постоянно с собой берем на отдых коктейль. Еще коктейль я обычно пью по утрам, когда мне лень готовить завтрак. Ну, я сказала, что я студентка. Иногда приходит, Получается так, что просыпаю, поспать ты хочется, поспать люблю. Вот. Ну, и завтрак иногда готовить некогда, иногда просто не хочется ничего такого сытного. Ну, и тут, конечно, спасают наши супчики и коктейльчики. Супчики обычно пью зимой когда там хочется чего-нибудь такого горяченького, а коктейльчики, ну, и зимой, и летом, ну, вообще всегда. Очень нравится коктейль мне э, с бананом. Если кто пробовал, то я думаю, вы меня поймете. А если кто не пробовал, то попробуйте обязательно сделать. Закидывайте, как обычно, э, ну, вот я делаю молоко, мерную ложку коктейля и половину банана. Все в блендере смешиваете. Вот, получается очень вкусно и очень сытно. Вот тут тоже пишут, что делали с бананом, да, вот, я думаю, люди меня понимают. Ну, как-то раз я рассказала своему другу-спортсмену про наши коктейльчики, дала ему почитать состав, он хорошо разбирается в этой теме, знает некоторые тоже марки, не буду называть какие, потому что не считаю нужным сравнивать себя с теми, кто даже не конкурирует нам, так как у нас своя уникальная формула, вот. Ну и про остальные, такие же, вот, как, знаете же, многие такие в протеинных банках продаются. Почитав состав и послушав некоторых экспертов в этой области, он называет это просто дорогим комбикормом. Вот. Про наш коктейль он сказал, что да, круто, мне очень нравится. Про вкус ему тоже понравилось. Вот. Но это, так сказать, мнение э, эксперта в области спорта. Себе мне очень нравится заказывать подписку Wellness Life Plus. Если кто о ней знает, если кто не знает, я сейчас немножко расскажу подробнее. Что туда входит? Есть две подписки. Это одна – витамины плюс супчик, либо коктейльчик. Вторая – это витамины, супчик и коктейльчик. Можете либо два коктейльчика, два супчика, как уже вам понравится. Вот. Ну и в чем плюс этой подписки? Во-первых... Первый шаг приходят э, коробочки в такой красивой... У меня здесь даже есть. Да, вот в такой красивой коробочке приходит первый шаг. Э, удобная, с ручками. Я никак не могу постоянно выбрасывать эти коробочки. Они мне так нравятся, они такие удобные. Я в них складываю всякую мелочевку дома. Иногда, вот если что-то нужно, там э, перевести, отправить куда-то еще. Я тоже их использую. Безотходное такое производство. Э, ну и вот видите... Подарок в первом шаге идет э, мерная ложка с э, шейкером, это тоже очень удобно, не нужно дополнительно заказывать. Я еще уверена, что те, кто первый раз оказывает, обязательно забудут это заказать, потому что, ну, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, а в чем его делать и как мерить, вот, поэтому эта подписка очень, так сказать, выгодна для новичков, которые еще не знают, э, как что делать, если им не подсказали. Вот. Ну и вот видите, первый шаг приходит всегда клубничный коктейль, витаминки я беру себе женские. И а, приходит такой дневник Wellness Life Plus. А, там вы можете найти вообще очень много полезных рецептов. она ну, вот такая тоненькая книжечка на самом деле. А, и он сделан для того, чтобы вы могли отмечать свои успехи, то есть свои продвижения. Выпили вы, не выпили коктейльчик, поставили плюс, поставили минус, как у вас а, нагрузки физические, сколько вы ходите, сколько воды выпили. То есть это все там позволяет учитывать. Кроме того, есть приложение еще Wellness Life Plus. Там тоже вообще очень удобно, еще удобнее, чем вот эта вот а, книжечка. Там вы можете сразу просто достали телефон. Телефон, думаю, у всех сейчас всегда под рукой. Достали телефон, поставили галочку, отметили, какое у вас там настроение. Ну, тоже, в общем, очень прикольно. Ну, и хотела рассказать про вот подписку я обещала вам рассказать. Вы знаете, что у нас есть такие выгодные очень условия для нас. Покупаете, три, делаете, оформляете подписку, три каталога вы покупаете продукт, в четвертом каталоге он вам приходит в подарок. То есть вы платите за три, получаете четыре. Ну и это очень удобно, потому что это рассчитано на каждый каталог, просто в каждом каталоге вы когда делается заказ, она автоматически вбивается, вам, вы не, про нее не забудете. Ну, и когда мне многие говорят, что это дорого, если посчитать, то при подписке э, одна порция коктейля будет стоить 65 рублей в день, одна порция wellness pack будет стоить 64 рубля в день. Ну, что такое сейчас у нас 65-64 рубля в день? Это, это большой сникерс. В нашем универе даже Нельзя купить сэндвич в автомате на эту сумму. Это два кофе для себя и для подруги в автомате, в универе. Даже одно кофе не купишь в кофейне, один кофе, простите. Вот, так что я... Ну вот, понятное дело, что когда покупаешь сразу, то кажется, что это большая цена. Но если подумать, просто это... На каждый день это не такие большие затраты, тем более, если эти затраты уходят на ваше здоровье, и вам потом не нужно будет не относить денег в... Аптеки. вы не будете пропускать там работу, учебу э, из-за всяких болезней. Ну и, в принципе, сами будете хорошо себя чувствовать. Ну и подписка вот, Wellness Life Plus. А, что еще круто в этой подписке, в том, что вам в четвертом шаге начисляются баллы бонуса. То есть вы не просто получаете весь этот набор в подарок вы еще плюс, получается, зарабатываете на этом балл, Особенно это выгодно для новичков. То есть вы сделали, допустим, подписку прямо в первом шаге, в первом шаге когда вы зарегистрировались, вы заказали себе просто коктейльчик с витаминчиками в наборе твоей жизненная энергии. Три шага вы сделали, точнее, взяли себе подписочку, взяли себе витаминки и коктейли. Четвертый шаг вам, мало того, что приходит этот набор бесплатно в подарок, так вам еще приходят баллы. Это значит, что в следующем каталоге вы можете выбрать себе подарок. Как вы знаете, что в четвертом каталоге, в четвертом шаге у нас в подарок тоже идут витамины, либо женские, либо мужские. Ну, плюс еще там очень такие хорошие подарки. Ну и по пути, пока вы пьете, кушаете витаминчики и коктейльчики, вы забираете свои заслуженные подарки. Вот, это очень выгодно для новичков. Конечно, вообще это всем выгодно, но новичкам это вообще прям отдельная выгода. Ну и плюс твой идеальный вес, он весит то же самое у нас тут. В четвертом шаге он приходит бесплатно, и еще плюс приходят баллы, то есть наши бонусные баллы. И твой идеальный вес весит в балловом соотношении 151 балл. Семь. Да, я, не, я не ошибаюсь. Вот. И плюс э, к тому, что у вас э, там, коктейльчики идут каждый раз, э, причем четвертый идет в подарок, вы еще имеете дополнительную скидку за первую ступеньку, за э, объем продаж. То есть у вас по плану успеха идет э, скидка 3%, то есть вы уже выходите на уровень, если вы, допустим, новичок, если под вами есть э, структура, вы доп получаете дополнительный бонус, в общем, это тоже все очень-очень выгодно. Вот. Ну, еще плюс сестра-то тоже начинала, Женя, говорить про э, то, какой у нас был раньше холодильник, и то, как мы раньше обожали сладости. Я не могу сказать, что я ну прям отказалась от сладостей совсем. Нет, я их частенько покупаю, но как бы там чаще всего готовлю сама что-то такое интересненькое. Но раньше у нас действительно было прям вот несколько видов печенек разных еще с начинками, конфеток, как бы все мы так уплетали их за один раз, еще к сестре друзья обязательно вечером зайдут, и каждый тоже по гран-триста печеньек разных принесет, а это там вообще целая гора этих печенек. Ну, как бы сейчас у нас, ну, вообще практически нет этого, так папа у нас иногда может купить, и мы так потихоньку у него иногда пускаем по одной конфетке в день. Дженни пишет, давно не, не ели орешки со сгущёнкой. Да, орешки со сгущенкой это были прям вот наши, одно из любимых, наверное, лакомств. Вот. Но сейчас как бы, да, изменились и вкусовые привычки, и вообще, в принципе, на первом курсе вообще помню я, ну вот когда особенно уехала из дома, родители, ну мама меня приучила к здоровому питанию, или как-то мы сами приучились, так и не поняла, как это произошло. Вот мои друзья всегда удивлялись, как это ты не ешь, там, не знаю, вместо газировки взяла йогурт себе да еще и какой-то обычный без там без добавок что ты вообще с этой помнишь ты что не будешь сухарики ты что не ешь чипсы вот как-то у меня все очень удивлялись я говорю ну я не, не хочу вот. еще очень интересную заметила за собой привычку такую когда я с утра выпью коктейль wellness мне сладкого ну дня вообще не хочется у меня как-то не знаю там где-то какой-то видимо винтик перекрывает что я просто ну, не хочу, и все. Вот. Ну, это наша такая история, небольшая моя история. Вот. Ну, и я надеюсь, вам сегодняшний марафон понравился. Мое выступление подошло к концу, марафон тоже. Если у вас есть вопросы ко мне или к другим спикерам, задавайте, подключится ответит на ваши вопросы. Вопросы есть? Ага, вопросов пока нету. Всем спасибо за участие, ваше активное в чате. Было приятно вам рассказывать. Ждем ваши уже истории на, э, на следующем wellness-марафоне. Мне тоже на самом деле очень нравится э, такой формат вам, марафонов. Очень прикольно так слушать всех, у всех разные истории. Вот. Ну все, тогда я отключаю. Всем спасибо, всем пока. Желаю всем здоровья и новых достижений. Пока-пока.